Лево от меня стоит симпатичный парень, его зовут Раиль Арсланов, канал Хижина Музыканта. И сегодня мы в родном городе Казани снимаем крутое видео, а именно, Раиль, расскажи. А рубрика называется «Поем любую песню или даем 100 рублей?» Назвать три любые песни, если мы, короче, знаем, ну, мы споем. Вот. Ну, просто у нас три попытки будет. Я знаю. Да, привет. Я известен тем, что никому не известен. Три песни? Да, давай, три песни. Ну, в нибудь Хотя бы одну для старенькая, там, старая, добрая. А любви. А любви? Конечно, любви? Поехали. А не спеть ли мне песню, о любви, они а выдумать ли новый жанр по попсове и мотив, и стихи всю жизнь получать, гонорар, ну как-то так. У тебя красивый борода, <смех> хорошего все дня, всего. давай, всего хорошего. Зови я... песню, а потом сфоткаемся. Я Проще я всего, раз. да, открыть плейлист или вот сейчас... из головы. Артиста. Взять. Артиста. Вариант, -мэн или... Мэн и а, давай, поехали. Этот праздничный бит, совокупный с орбит, что так надо играет. Жаль ультрамальви, и танцую один, остальные стесняются. Не надо стесняться, самая любимая музыка здесь играет. Хорошая Спасибо. заявка прям. Спасибо. Такую песню точно называли. Давай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 Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Позвони давай сейчас Сару. Да, Помнишь? Сразу при я, я буду петь голосами моих детей, голосами детей, нас просто меняет местами такой закон Сансары. -сан Да меня не станет, я буду петь голосами С моих детей и голосами детей Просто меняет местами На закон за концами... да. А вы сами верите в реаникарнацию? Да, ну, Возможно. Ладно. Хорошо. Ребята вот поют не по нотам, но от души зато. Ну давай, поехали Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, Одеялом в на ней город в дорожней петле и согрета лучами звезды по имени Солнце. Коротко, да, Достаточно. вот коротко. Всем спасибо. Все, Давайте. Спасибо, ребят. Можно, Можно? Давай, давай, давай, давай, Ребят, мы снимаем контент для ютуба. Может, назовете любую песню, мы ее споем. Если не знаешь, сотку вам даем. Кондос. К твоему новому парню. Блин. Ты знаешь нравится? эту песню? А? Как она называется? Хижина музыканта. Уговор дороже денег, чем мы проебаем сотку. Ну просто кит скил. Самая популярная песня это совместно с Здесь И... же мелочь. Видите, мы разговариваем видео. Мы записываем видео для телеканала ТНВ. Паузу сделали, ладно. За окном. А что? Мы вас не ты меня напугать что хотел этим? Мужчина Это <свист> <свист> <свист> <Этот> тот самый? Высидися, пожалуйста <свист> <свист> <свист> Любую песню Мы просто для канала для YouTube канала снимаем контент. Любую песню там то, что вы слушаете, а эти руки веры, знаете? Да, да, ты сегодня взрослее стала и учебу. Ты прогуляла, позвала всех своих подружей. А как же я Ведь ты рожден, и держил? Да сдайте не забудь я хочу, что ты сказала. Забирай меня скорей, меня 18 уже. Забирай меня скорее, морей, меня везде, я взрослая уже. Я просто поплопаю. для вас. А мы сами можем вам сейчас, сейчас Да, на трех гитарах. с чем нибудь назовите какую-нибудь песенку. Не, песни знаете? Да, Ну не все уж, конечно. но... у нас три на... попытки вот. Три попытки. А если да. не получается, 100 рублей даем. Да, три попытки. Да. да. да. да. Сейчас она, она а сейчас щас... так еврейскую песню какую-нибудь закажет а она. Нет, нам надо 100 рублей. А нам надо 100 рублей заработать да нельзя да. называть. А точно. вот так вот, да. Там ну вы ну ладно. а? Фактор 2, Маник а, совсем не видит нас. Не так хорошо с тобой курить. Где-то над землей мы выйдем с собой в снежные в горах. Нас ты Я знаю тебя. У тебя песня да, есть одна. Да, да, да, ты давай. Красавчик, да, давай. Ну все, спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. вам. Да. Мы не Давай. Спасибо. Давай, Попробили. спасибо, давай. Чего уже снимаем? Дурь, видео запрещена, блядь. Камеру вырубай на. Да, ж так легко подходишь да, и все. Любую память. Какую, что вы слушаете, что вы любите, что вы поете? Скриптонит. Скриптонит. Опа, скриптонит. Могу спеть одну? Лопаду. Хочешь? Лопаду. Хочешь скриптонита? Давай, давай. А. Давай. Я опять на районе потерял себя в одном из дворов. Ты опять смыт призвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов барык и быков, машин, мусоров. Я пообещал бросить дутепить, ведь это любовь. Еще одной темной ночью каждый твой норм, И каждый твой выдох, кричит тоба. Еще одним холодным утром руки были ствол. Кричата об обновь. Это любовь, Кричата об одной, это любовь. Спасибо вам. Что участвуйте, молодцы Скриптониты вообще тяжело на гитаре да. Если честно играть 30 Было хорошо Было так легко Но на шею бросили аркан Солнечный огонь Атмосферой бронь Пробивал, но не пробил туман и мертвый месяц еле освещает путь, И воздух давит нам на грудь, не продохнуть, И воздух я давит, как грудь. Нельзя свернуть, нельзя шагнуть, Но мы пройдем с тобою путь через туман. <связать> <связать> Бутарейка? Поехали! Холодный ветер с дождем! Усилился сто Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой-ой батарейка все, спасибо. спасибо ой, а что мне так холодно реально Ты что, замерз что ли, реально? ну, как бы, ну, да, нельзя. я прям холодный Ну я не мерзну, мне вообще нормально морж, Саша, морж будь вот вчера было тепло, да? да. все-таки пока рано снимать можешь домой в чат-рулетку возвращаться а? в чат-рулетку пора возвращаться в чат-рулетку? там потеплее ага. но надо грубо. сидеть дольше ну здесь, конечно, не... ну, здесь быстро происходит? Да, здесь все оперативно. Так, Серег, у тебя глаз алмазы, Нам нужен бородатый. Лучше вспомнить сразу артиста, кого вы слушаете. Чего вы слушаете? -то? Если у нас не получается, мы вам 100 рублей даем. Соточку, да. Коржа? Да, давай. Давай, а, Раич, мочи. За день форта замерзал, пелеварился И трогать свой жизнь, что че ожидал Я всем понятно стал И остался без диплома Малый вечер не хочет плакать Я не скоро на дно послушаю отец У меня своя волна и не свои волны где-то поджидаю успех Боже, как хотел я увидеть свет как пусть считать нужным жить мечта вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе и сказал: я выбираю житкой, я выбираю житкой, я выбираю житкой, я выбираю житкой. Понравилось? Спасибо, да? девчонки, спасибо. Девушки как гитары, на некоторых играет целый двор. И он там, э, гитарист, Где? Вот, играл песню, остановился и решил нас поснимать. Зависит любую, любую песню, Любую песню. Но нет. только не... Фан... Он, боже, какой мужчина. Ага. Не хоп мусорок, не шей мне срок Так, так, так. Вот, и их не надо называть. Вот, и нет. мало половин. Если даже она тебе нравится, если даже по ночам ее слушаешь, в наушниках, в наушниках, да, там, вот, давай чем нибудь какую ну давайте, давайте, ну, в принципе, я знаю твой репертуар, что ты поешь. Давай. Так, а с тобой мы еще не знакомы. Да, Саша, Саня, Александр, да. О, давай коржа. Давай. Какую? Я иной, иду по мостовой. Каждая минутовка Следы, я... Да, а, точно, это же так. этот. Я... Мы с тобой, каждая минута, вкрат, целый мир под ногой Сейчас ты, мой город, хоть отчасти ли Где твоя удача, брат, нам с тобой по пути Твой навигатор настроен оттуда, где тепло Ты мой друг, если что то стоишь, а не просто трепло Твой шанс где-то рядом, ищь пользу его Ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого Каждый хочет знать, где своего всё его ремесло Просто делаю свое узло Каждый хочет знать и верить и Да тоже по коже. если мы с ним хорошим Оно всегда поможет, Небо поможет нам, Небо поможет искать Небо поможет нам, Небо поможет все взять Небо поможет нам, Небо поможет нам yeah. Небом поможет нам, Небо поможет нам. Руки нет, прям замерзли. Замерзли, а все. Замерли, да. вот она будет закатнута. Да, отлично. А а все. Играй. Ну, да, спасибо всем. Давай. Спасибо, спасибо. Приме заявку в Инстаграме, пожалуйста. Да? Да. Я Хорошо. Фото, ну а Фото, а давай, давай. Пацаны вообще, ребята. Классно вообще. Зависит будет песня, которую вы любите. На дурно похож парень. Че? Мияги, да? Я сам бы себя наказал, этим моим пониманием, е, е е Перестал себе тупо доверять, без листа лежал на людей. Параван горемел, и негодяй, потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди ко мне скорей. С пустынями верными я кочевал до да песок голодом судьбы И не надо будет тут пороком, чтобы понимать всю эту беды Сам приволок эти пули, чё мысленно выстрелами судьбы Убивали во мне тумбон, чё Бога, чём по сути был поводом Мое тело не нор, боли не жалеет и тело не нор Грязными пальцами боли не трожь, моя душа не дошли тело для тоски береницами пульсов Недоброжелатели печали тампу Как страдают от них... В общем, все, ребята, вам огромное спасибо. Всего хорошего. Пожалуйста, пока. Добрый вечер. Мы снимаем небольшой монтаж. Вы можете назвать любую песню? Денег не требуем, просто 30 секунд коротенькое исполнение. Ретро можно какой-нибудь. Ладно, до свидания. Спасибо. Какой типаж. Блин. Много часов спустя. Блин, нам надо короче красивое завершение сделать. Давайте Летово сыграть. Таково? Мой песк. Ну, А граница, ключ переломлен пополам. А наш батюшка Ленин давно уже усох. Он разложился на плесень и на липа. Все идет по плану Давайте вместе поехали. Все идет по плану Все идет по плану Всем спасибо огромное вам Давайте Оскара. Оскара Подписывайтесь на мой канал На канал хижину музыканта И до новых встреч Пока-пока